Да, так Добрый. Все, теперь узнал. Вы же наверняка весь процесс знаете. Камера, мотор. Да. Про это? Да. Вы же а не... не против? Да нет, меня. Ну, как вы это? И... Как это? Да, я думаю, мы его заберем. Если вы говорите, что он прям в идеале. Вот меня все спрашивают. смотри какого хрена ты все время смотришь в темных помещениях? Как будто я сам локацию выбираю. Давай. Я понял. О, красота. Красота. И документы можно для? против я до вас видео не направляю а звук повешу вот так нормально не против да, кстати я вам скажу вы зря по поводу то что на камеру вы очень даже фотогеничны я знаю но не у меня работа работы я понял так ну что начнем с самой главной большой артиллерии начнем проверять что у нас по интересному крашен не крашен хотя он так выглядит как будто он не крашен, по крайней мере, только что, потому что он весь затертый. Так, начало, смотрим. Могу сразу сказать, что крашено. Да? Ну, видимо, давно. Не, нет, нет, вот эту часть я покрасил. Вот эту, потому а, что она серая была. Я понял, а, ну да. И вот это вот серая должна ну, быть. Это, а это бак не крашен? Нужно быть накладка бака. Нет, нет, нет. Это бак, да, туплю. Фальшбак, да, вот эта накладка. Это накладка фальшбака? Да, да, да. А она, она стальная? Я даже не знаю. Ну, стальная вроде. что он даже определил. Бак внутри этот... пластмассовый. Да, я понял. Да, это фальшбак, он железный. Вот, ну, по нему видно, что он такой более-менее. А документы у вас... Ага, я понял. Я документы на камеру светить, естественно, не буду. Это никому не нужно. Так, он у нас 11 года. А он проходил, кстати, отзывную компанию. Не Вы, получается, не какой попал. владелец по счету? М? Вы какой владелец по Второй. счету? Второй. владелец. Это ага. ошибочная запись, может, человек отказался. Русмута импорт, да, я понял. Вот он первый, вот я у него угу. купил, вот я следующий. Понял, понял. Его, кстати, пробили по базе. Он официально заезжал только на одну, сколько там, на тысячу километров, что ли, он заезжал. На ТО. Сколько у него пробег сейчас? 44 300. А, на 10 тысяч он заезжал, да, на 10 тысяч он заезжал. Какой И как тулон. раз после этого я его забрал. Угу. После ТОшки, да? Ну, угу. он там 3 или 4 сезона стоял, вообще не выезжал. А вы ему, вы говорили, вроде писали, да? Говорили, что меняли ему ремни. Да. Ремни заменены, да? В этом сезоне. Ремни, диски тормозные, угу. колодки, диски сцепления. Угу. Цепь звезды в этом сезоне пришлось дважды поменять. Угу. Потому что съездил в Крым. Не починул цепь, разболталась цепь ага. и слезала переднюю звезду, я по попрезы поменял и звезду, uh -huh. и, и цепь. Я понял. И помпу еще менял в этом сезоне. А, даже так? Да, ну был подтек, и как бы uh -huh. ну, перебирать там ничего не хотел, сразу новую поставил. Uh -huh. Ну и в начале сезона, и да. Делали и делали все это вот в этом сервисе? Все вы? в uh -huh. uh -huh. Всегда только там, там что говорят делал, все делают. Понял, DesmosService вижу, да. Ну, просто я, когда сегодня уточнял по поводу этого мотоцикла, по базе он вообще ничего нигде не делался, поэтому, как бы, ну, тут такой очень а. сложный вопрос. Я, как бы, человеку посоветовал, говорю, если даже мы его заберем, в любом случае в сервис, чтобы они хотя бы посмотрели, когда было менено, там, что, ну, то есть, как бы... А ну, он, он может туда позвонить, ему они там прям Женя откроют, полетают. понимаете, что скажут что бумажка условия. это такое, ну, он же, они, они просто, ну, в Дукате, они говорят, что если по базе нету... Мы ничего не можем сказать. Если в базе было бы где-то а. что-то было внесено. Ну, в базе просто я в моторе как раз обратился, мне даже фильтр там старый поменяли, поэтому я, ну, больше Я не понял. Ну, они сказали, что как бы по базе его нет, никаких ДТП с ним, по крайней мере, не чистилось нигде. Каких-то серьезных. А красились в связи с чем? Просто цвет поменяли? Вот это накладки вот эти были серебристые. Я-да, да, на, Я да, помыл на какой-то мойке и потеки прям облесли, пошли, ага. ну, такие вот абразивные. Я покрасил вот эти накладки в порошок, угу. сделал их черными. Ну и вот эта фара, она просто серая. Ну, да, да, да. И у меня как бы красная, черная. И чтобы вот да, чтобы одинаково. И там, ну когда... А был... красили отдельно, не в один день, ну, не в одно время. Не, не в одно, но это порошком. Чтобы Надо было удержалась. порошком ее тоже вскрыть, она прикольно посмотрелась. А было падение? Падение было, у меня я уронил возле гаража, угу. ну вот так вот выкатил. И переднее колесо ушло в ямку, так держу, держу, держу, отпустил, Я понял, ба... понял. Удержали, короче. Ну, не удержал. Ну, в смысле, да. Потому что я уже держу, При, Придержали. Хруст в спине уже слышу, я уже отпустил его. Да, лучше отпустить, И поэтому, вот, э, от по что упал. Вот... Вы, получается, покупали уже с термой, да? Нет, термой ставил в прошлом сезоне. Ага. Брал полный, со штанами. С топливной картой, но топливную карту, мне здесь мастера сказали, говорит, она от другого мотоцикла, давай, говорит, покупай новую чистую, uh -huh. и мы зашьем этот выхлоп под твой мотоцикл. Uh -huh. И ты снова, ну, мне сделали прям. А уронили на ту сторону, да, получается? Вот на эту. А, на эту сторону. Да, вот Чир... грузик поцарапанный. Uh -huh. И вот. То есть все по чесноку. Ну да? да, может быть, вполне. И поменяли. Поменялся, сломался рычаг. Фотографии все есть, да? Есть видео. Видео. Видео как уронили или как поменяли? Так, рука ну, Резонова. называется боль. Сейчас покажу. Могу я руль повернуть, да? Конечно, может и все. Можно все? Сейчас начнем на заднем тут рассекать. Так, а Документы вы убрали, да? Я просто хотел глянуть. Резина, 19-й год. Пирелька, еще можно ездить и ездить. Я, а задний баллон, вот я его поставил, в последний день, когда выкатился, кончилась резина, поставил, А сейчас 100 километров проехал. Да я вижу, да, она вообще как, практически как новая. Цепь звезды меняли, да, говорите? А, цепь, ой, звезду заднюю в начале сезона. Ага. А что а, не, не комплектом? Это, нет, я поменял все комплектом, говорю, после Крыма приехал. Ага. И... Ну, Передняя звезда была слизана, задняя вообще а -а -а. нормальная, а передняя слизана, поменял цепь и звезду вот в августе. А, я понял. То есть а заднюю не стали менять, просто она в принципе нормальная. Просто как бы, как бы обычно. Ага. Вот, вот, это было, вот, ухо, Могу нет. я вот так это? Ого. А можно еще раз? Боль. Да. Обалдеть. Печалька, конечно, да, печалька. Так, лапки стерты. Лапки стерты. Железинку бы желательно, конечно, поменять, потому что скоро уже до металла дойдет. Здесь в принципе Норм. Крым, говорите мотались ага. В одного человека да и как удобно ну, Вообще пушку. пушка сколько меня... топили а топили сколько 160 180 160 180 но у меня ветровик из высоких пюга на это же крепление это тоже пюк угу. тоже регулируется угу. прям вот на эти же болты откручивается с креплением вместе да крепление одно и то же только а Вы болты его перекинуть конечно вместе с креплением и тот и тот да, да Потому что не подойдет к новой модели. Не авиа. подойдет, я знаю. Потому, нет, потому что вы, видимо, да. вы хотите себе обновиться. Так, И сумку нас... оригинальную Ducati Performance на хвост отдам. Тем Шикарно. более наверное, мотоциклы больше не делают. Шикарно. Они сняли с производства. Делают на новые, на 1260. Диски поставил я побольше. У него родные 320 Я поставил 330-е от Panigale угу. с проставочками. Угу. И менял... А от... диски остались родные? Продали. Нет, ну в Дисмосерс он меня поменял, как бы я забрал, ну, с помененными, а старые диски не знали. Просто эти диски, сколько вы за них отдали? Рублей 60? 45. Ну вот, получается, они кому-то за тридцатку толкнули. Ну, может быть. Ну, хлеб мне. А когда меня? Мне новые поставили. Когда меняли? Диски в этом сезоне, в начале Понятно, то они новые. Вот в начале сезона. С нуля брали, да, получается в смысле, нулевые диски. Ну, я проехал в сезоне, как бы. Ну, я имею в виду, что новые брали, да. Что на баке? Ну, это вот, не знаю, царапины. А, вот это, вот эти вот, это от сидушки. Сидушка, ноги, сидушка Вот это от сапогов. Да, это ж на углах оно обычно затирается. Дукат. Буква И на мойке откатил. Да, надо было вот так вот, просто одну Д убрать, у Кати было. Не, на мойке мыли, керки там. А эти буквы, зараза, стоят, там, я не помню, что рублей 5, что ли, наклейка стоит у них. Цвета. Не знаю, сколько стоит это, знаю, что вот это стоит трешку. Ну, да. Кстати, можешь может, ошибаюсь, потому что раньше-то ценники другие были. Так, ну, и так винтики все оригинально, все красиво, все ничего не слизано. Видно, что крутили не кривыми руками и а нормальными ключами. Так, диски. Получается колесо. Ну да, они слизаны. А нормальным ключом откручивали колесо. Как будто крашеный диск. Нет, не крашеный. Ну как будто. Это, видимо, так хреново меняли ему резину. Это да, это так я забирал, ему так где-то А то даже коцка есть такая неприятная. Это я, конечно, забирал так было. Где-то он так переобулся удачно. Это везде нормально? Наверное, как раз таки у официалов. Хрен знает. А вы перебывались, получается, это было уже что ли? Да. Интересно. У официалов я просто знаю, что станок нормальный, поэтому где он тут переодевался, перебывался до того. Ну, у меня до этого было два монстра, у меня негативное к ним отношение. К официалам? Да. А каким из них? Я к моторику ездил. Не, моторика это как бы немножко не те официалы. Ну тогда они были официалы. Ну они всегда официалы, я имею в виду немножко не те, то есть как бы для меня официал это русский мотоимпорт. А, ну Ну Которые здесь на сколкове сидели, потом переехали в этот. Да, да, да, я понял. На первом транспорте были. Да, да, да. Это у вас под телефон крепеж? Да. Прикольно. Ну его заберу, у него другой телефон. Да я понимаю, я а посмотрю, прикольный. Посмотри. Прикольный крепеж. Ну это я просто чехол приклеил на, навсегда. Конкретно от А, это чехол! Да, само крепление вот это. Все, все, все, я понял, да, да, я думал, я а понял. А это скучу. Прикольно. Ну да, тоже интересная задумка. Она вот... Вот такой же Просто вставляется и все, да? Есть, вот эта часть. Ага. Я ее приклеил навсегда, а резинка, ну... Вообще огонь. Балдежно, да? Прикольно. Вот что только люди не придумают. Не отскакивает? Вообще нет. На скорости, да? Нормально? 270 вообще. Вообще Там огонь. Вот голь на выдумку хитра. Хотя это не голь, но выдумка хитра, конечно. Наш русский человек что только не выдумает. Так, грузик здесь не подкоцан, и здесь подкоцан, Да. Тут у нас небольшие потертости имеются, соответственно, сколько? 46, вы говорите, пробел? 44. Да? 44, ну да, тут потертости какие-то есть, но кнопочки все целые. Падение, по крайней мере, по крышкам или по этим я пока не вижу. Здесь почему-то потек был. Вот у здесь. всех. Это вообще... Так, а с другой стороны это фигня. нету. Абсолютно у всех дьяволов такая фигня, и верхняя крышка тоже, она всегда такая прям... Сопливит, да? Ну, они никогда ничего нету, но вот она вот так облазит, и верхняя тоже облазит. Но они говорят, может, типа, родные крышки такие, потому что я облезла и убрал родные, mm -hmm. купил Дукобайковские. Вот Дукобайковские стоят два с половиной сезона и хоть бы хны. Ну, да. Не, так и то а что будет? Она здесь анодированная, здесь краска. Здесь анодированная идет. Uh -huh. Поэтому она вряд ли облезет. Ну, так-то вроде ничего интересного, спонат. Типа и перебрали родную фару. Я вижу, вилку разбирали. Вилку у менял этот, сальники, пыльники и масло. Но это у них же? Да. Что-то они какие-то злостные пацаны, прям видно, что как -то, как -то, Нет, ключами как-будто послезали болты тут все. Неприятно. И перебрал родную фару, покрасил внутрь ее в черный цвет, в порошок, и Риджит поставил. ты угу, угу. И что, прикольно? Сейчас вы включите, поймете. А, оригинально, в, в смысле, внутрянка все-то осталось или нет? Вся внутренка вытащилась? Ну, Купил вот такие Риджит Индастрис, там, за угу. 37 тысяч вот комплект. Покрасил нутро только в черный цвет. Все, все родное нутро, оно все родное. Mm -hmm. Как лампочки вытащили. Я понял, да. А, вы да, Вы же, получается, отражатели покрасили. Это же да, отражатель. Да, да, да, все. Я понял. Что, Думал, это же с отражателями вытащили. Ну так тоже интересно. больше на трассе родного света его, честно, прям. Ну, понимаю. Прямо нет. А, понимаю. Ну, так вроде аккуратненько Сзади мало кто, когда ездил, да? Редко. Да. Да, у -у -у. я почти сейчас на заглушку езжу. Заглушка тоже есть, он в гараже сумкой Могу я да, ровно поставить его? Все можно. Так, колесо у нас что ровно стоит? Колесо вроде ровно, да. Так. Руль вроде... Я, по крайней мере, какой-то звездца не вижу. Руль крашеный, что ли? Не, оригинал вроде. Нет, что только было. Там еще просто дополнительные светилки стоят. Угу. Светилки? Какие ну, светилки? Маленькие реджиды я ставил. Когда родную фару не перебирал, ага. я добавил тоже режид такие, SRQ маленькие. Тут висели. А, вот я подумал, я сейчас. А потом сейчас сделал эту штуку необходимо. Вы имеете в то, осталось. что потертость вот это вот? Ну да, да. Не-не, да. я про то, что как будто он этот. Не, он такой есть. Подзатерки чуть-чуть. Ну вот так интересно. Это, конечно, стеклышко клевая, да, спору нет. Кстати говоря, ты какого фига? Ну это, это реально помогает. На небольшой скорости оно реально помогает. Отсек... А большой с такой же крутилка, точно такой же, все это. Просто само стекло, но ну, ну, такое. Ну я понял, побольше. Да, более туринг такой. А так для города этого хватает. Вообще за заглаза. Сидушка перешита, да? Да, в этом году перешил и еще и гель добавил. Короче, тут много чего сделано было. А можно попросить ее открыть? До аккумулятора мы забираемся лазить, потому что он внизу, да? А он же показывает его зарядку. Но я имею в виду, что он вот там внизу находится. В плуге, аккумулятор. да. Аккумулятор у меня стоит этот, о, как вот этот, который в BMW ставят. Что-то ЮАСа у меня умерла, ага. и мне просто поставил BMW-шный аккумулятор. Как? Я хрен значит, что стоит BMW. Я в BMW вообще не, не, не знаю, что это такое. А. У нас просто был прикол, когда я работал в Дукате, это каком-то 2010 году, и к нам приезжает э, такой же мотоцикл на сборку, ну то есть он с, с завода. Говорит, наш механик задолбался лазить, я задолбался искать, где у него аккумулятор. Два часа искал, а он эту там внизу. Я после этого запомнил, да, бак пластиковый у него стоит, потертости, пожухости, как бы нет таких больших, да, в принципе, вот это вот появляться начинает примерно после 20-30 тысяч пробега. Потертость вот вот этих вот штучек, где они есть, вот они. Вот от этих мякушек. Этот инструмент уже там половину не родной, я так понимаю, да? Ну, это я добавил, родной да. все на месте. Я просто добавил то, что необходимо. Сидушку перешили, в принципе, очень даже интересно и симпатично. Илья не... автокожая, если знаете. Прикольно. Не-не, не знаю, к сожалению. Unlock. Unlock. А это, это поднимите вверх. Это чтобы вытащить эту фигню, да, я в курсе. Это, чтобы... Давайте на камеру еще раз покажем. Так, это у нас Liqui Moly 5.50, 15.50 Да, New только Новый New, брейк нет, New... Это с G G12. G а, ну это, получается, он тоже там а, обслуживался, тот человек? Или это вами? Нет, у меня, ну просто в крайний раз не клеили. А, понял. Когда я привозил, шлейф поменяли от вот этого экрана. Угу. Когда руль стал поворачивать, угу. пере вот перекусила короче. Ну он там типа перетерся угу. и мне поставили новый шлейф. Угу. Ну там масло поменял. Я понял, короче много чего вложили в него. Так, ну так Да, вроде... подшипник качения, у них у всех отмирает подшипник качения, стандартно у всех. Угу. И как, ставишь новый, он тоже отмирает, он съедается. Да, а в дисмосферес там Евгений выдумал подшипник, который... Похожий? Да, который, короче, на него даже по гарантию дает. Потому что он меняет, он все. Вы имеете в виду на майтнику? Да, вот у ну, него вот, вот, вот, вот Да, да, да, он. да, я понял. Вы имеете, ну, который маятниковый на маятнике или который на прогрессии стоит на, по, на, на амортизаторе где-то вот тут -вот он стоит на большой вот такой вот ну я понял да это маятника могу показать у меня даже есть ну давайте давайте закройте да. а можно я сейчас еще раз пока полазить да вы пока по покажете фузики посмотрим что у нас тут с фузиками хоть ждукати не шарит но хоть посмотрю в Дукате надо как в БМВ, да, вроде все оригинал стоит, по крайней мере никакого там за предела нет, ничего не горело. Так, хлопцы что горело, ничего не горело. Вот он как родной сидается, прям он сбоку его разбил. Ага, ни хрена себе. Да, и он стандартно, ну, отмирает... Что он так протирается сильно? Да, ставишь оригинальный, опять та же история. Обалдеть. И поэтому дисмосферу с Евгением. Угу. А он, получается, другой какой-то поставил? Да, он там свой придумал, вытащил и... Ставил, а, и вытащил все. сам? Да, да, а, -а, -а. Сам. Нет, а как же он тогда закаливает? Можно ключики попросить? Как же он закаливает там это все дело, интересно. бак давай, откройте, пожалуйста. Ну, бак чистенький, от пистолета отме от отметины есть. Ну, так а что чистенький? Он пластиковый, да, по идее? Да, и он еще вот такой. Да, да, да, да. Какой еще раз покажите? да-да-да. Ну уже получается. Салют ставить и включить? фонтан сразу, да. Я понял. Ну так-то вроде ничего. Тут видите, вот здесь, например, когда разбирали там, да, завинчили. Тут все нормально. Мне не нравится, что вот здесь как будто крутили какие-то невнятные парни. То есть, может быть, не ваши ребята, а которые до него там когда-то что-то. Потому что ну здесь прям слизано пипец неприятно. И все, что я самый максимальный, пока что в нем нашел то, что мне не нравится. В связи с тем, что я не особо шарю в этих мотоциклах. Сейчас заведем, его, услышим кучу грохота. Я должен развернуться и уйти, потому что он не раб, работает не так, как итальянец. Ой, не так, как японец. Проставки. Проставки стоят такие интересные. Это, это тоже тюнинг, да? Да, это все. Ну это не шайбы обычные. Это не какие-нибудь обычные шайбы, а какие-нибудь проставки. Прямо под него, которые должны быть. Прикольно. Это получается 320 да диск. 330. 330 А, у него 320 стоит. Да, это от Прикольно. Тормозит лучше стал? Ощутиме. Прям так, чтобы не ощутить. Ну а вы здесь не меняли, да, машинку? Машинку оставили, которая, Машинка, да, которая родная. Давайте заведем, наверное, что еще. Пощупать его. Он же без ключевой. А меняли поток. вот это? Да, вот это сейф меняли, да? Чуть-чуть. Показуйте. Ага, спасибо. Вообще разницы нет, что вышло сцепление, а что нет. Вообще никаких не звуков. А должны быть? А? а? должны быть? Ну, просто даже смены звука нет. То есть должно быть Я знаю, там сжимаешь, там вообще все меняется, да, да, да, там да, да. просто как будто как-то как что мотор умер. Последний супер не смотрели? Такая фигня, там вообще сухой. Да, да. Вот недавно ездили, там вообще были там такие. болтами. <звы> <звы> <звы> В принципе, пока ничего не смущает. Единственное, только как бы, вопрос цены. да и, ну, и по резине я не вижу проблем. Колодки здесь, в принципе, колодки, в принципе, недавно... А, нет, не недавно. А, нет, колодки, в принципе, еще половинка должна быть. Да. Колодки половинка есть. Цепь мы сейчас проверить в любом случае не сможем. Провис, не провис. Ну, так-то вроде цепочка более-менее живая. да Со звездой, тем более, учитывая, что вы меняли. Вот, единственный За, момент... Заднюю колодку я тоже менял в августе. Заднюю? Да. Заднюю колодку. Ты я здесь хрен увидишь. Ну, с той стороны да, можно да, как-то изловчиться. Хрен увидишь, тут ты. Я... Ну, видно, да, ну так, чтобы бремба стоит. А перед тоже бремба, да? Достойно. Так, ну что я могу сказать, сейчас вилку проверю. Да? И, наверное... Цена мотоцикла... Сколько? 588, мы с ним договорились или Сколько? 585. Да, он будет как бы психологический момент, говорит, ты должен скинуть ее. Да, да? Да, конечно. Психологический момент. Ну да, масло подстыло, ну как бы прохладненько, но работает. Чтобы вилка текла, я не вижу. Диски не шумят. Это диски. Так, и заднюю, да, можно? Да. Сидюшка удобная, перешили прям хорошо, достойно, прям. Подвеска работает. Больше такого, чтобы закусывания я не вижу никакого. А сами что хотите? Последний? Новый? С нуля, с салона? С нуля, наверное, не знаю. Посмотрим, я если понял. получится с салона. Это я понял. Ну ладно, тогда, если что, будем тогда, иметь в виду, я думаю, что... Так, да, по документ сейчас проверим еще раз, да, и всё. Да? Из неприятностей нашел вот такую вот штуку, как вот здесь потертость, не потертость, а краска слезла чуть-чуть. Вот, и цветом отличается вот это от вот этой. Разные, разные, наверное, может быть, да, может не, разные по красные. Просто как бы это алюминиевая рама, а это как бы, ну, видимо, в разном месте красили, имеется в виду, даже на заводе может быть. Вот, тут что-то пытались разбирать, я не знаю зачем она оно не разборное, насколько я понимаю. Вот, что еще? Или, может быть, это от Керхера вполне вероятно. Нет, разбирали. Герметик. А, герметик на, под цилиндрами, да. Надо будет сейчас уточнить. Потому что герметик на цилиндрах это прям не очень, в моем понимании, нормально. Вот он, герметик под цилиндрами, вот здесь. И как бы, не знаю, сейчас уточню. Потому что, ну, это... Это как бы... Непонятно мне Вот он герметик На цилиндрах и в принципе все все, ладно, спасибо. Я из косяков у него нашел то, что он менял диски на увеличенные, это понятно, да, то есть пробег в любом случае там не скрутить, а если скрутить пробег, то там он, грубо говоря, не стоит тех денег, само скручивание, потому что нужно менять, получается, три элемента, это мозги, приборка и еще что-то там, какой-то полумозг есть. По поводу пробега, в принципе, ну, как бы можно верить плюс-минус, потому что он на нем ездил в Крым, у него стертые подножки, резинки я бы, наверное, на подножках поменял. По мотору мне вообще нареканий нет, работает он вполне адекватно, отзыв на ручку хороший, он обслуживался, да. Видно, что его там и выхлоп меняли адекватно, нормально. А, мне только непонятно, откуда взялся герметик на, под цилиндрами. Может, в Дукате это норма. Я сейчас уточню а, у специалиста по Дукате. Ну, в любом случае, какие-то эксплуатационные есть моменты там. Например, двигатель, где-то краска слезла, где-то еще что-то. То есть, я сейчас на видео это выслал, последний кусочек. Я думаю, что, в принципе, ну, адек... аппарат за эти деньги вполне ничего. Да, вот Инна добавляет, что как бы аппарат не колхозили. То есть, он, ну видно, что... Ну, не могу сказать, что он прям... Обслуженный, обслуженный. Я просто я не заглядывал вовнутрь, да. Но я знаю Диавель, который, ну, ну вообще колхоз. Совхоз, колхоз, деревня. Просто он вот, на него смотришь и плакать хочется. А этот завелся отлично и все работает.